что скажешь помочь тебе открыть ну и что скажешь то а? Сам достанешь? Или тебе помогать? Ой-ой. Реакция, конечно, бешеная. Вот, молодец. Ух, какая. Вонючка какая. Подушка вонючка. Так пауза или не пауза куч, куч, куч, куч. иди сюда на опа смотри зашла тебе игрушка да ты молодец я не знала, понравится он тебе или нет и гремит еще как Ой ой, ой ой ой ой ой ой ой ой Кусь! кусь, давай, хряб хряп, уф уф, прыг-скок, ты мой золотой. ой Иногда, когда он очень злится на игрушки, то есть, когда он слишком долго играет, он берет игрушки в зубы и начинает при этом одновременно мяукать. То есть это такое получается с полуоткрытым ртом. Ну что, хватит на первый раз?